Ребят, всем привет! Это видео хочу посвятить подготовке проекта к сведению. Для меня это очень важная часть, и она и должна быть очень важной. Так вот, это видео будет одно из, поскольку я собираюсь сделать где-то три видео, может быть два. То есть сегодня подготовка, там завтра у нас, допустим, будет сведение, и, ну и так дальше. Так вот, у нас исполнитель Тихий, сводил его недавно. Тихий, Тихий — это в смысле просто ник, они а не «тихо исполнено». А, вот, давайте послушаем, что «до» у нас, потом покажу, что получилось у меня, дабы понимать, к чему стремиться, и будем а, подготавливать проект. Инстинкт. Uh, дистанцию держи, братишка, ты в этих разговорах стал высоким слишком. скорый поезд прожует, тут не остаться плюше. чтобы порадовать родных и ощущать всех близких. Я залетил, братик, бок о бок, лучший соратник. Судьба невеста, муза не посла, мыслях, в домик моря. В общем, вот так это звучит до, что получилось у меня. Yes. Я не делю друзей на до и после. Инстинкт. Дистанцию держи, братишка Ты в этих разговорах стал высоким слишком Ведь скорый поезд прожует, тот не остаться плишним Копы лютуют по дворам, но мы все сбросим тише Суки вешают клише, а мне подняться выше Чтобы порадовать родных и ощущать всех близких Я залетел сюда не первый раз Такой вот мыслью добро набита до конца И на душе как искра Это испавить крайне, каждое время крысы Проходит год веса, хосные мысли так же вперед, как и до и после. Невеста, не... В общем, вот так это звучит после. Так, с чего мы начинаем? Начинаю я э, сразу с темпа. То есть... Э, а, нет, убираем вот эти вот нотки. Ноты вот эти, они нам не нужны. Потому что, когда мы будем выставлять темп, может быть такое, что пойдет все как попало. То есть, все будет хаотично, разбросано. Что-то будет перегонять, что-то будет не догонять, что-то обгонять. Нам такого не надо. Вот, все мы убрали. Выставляем 75. Я уже знаю. 75. Все. ctrl А. Так. Включаем метроном и минус. Просто... Нифига не в такт у нас. А, все. Мы вот это все взяли. Ctrl-A. Чтобы это все двигать одновременно вместе. А, все. И ищем бочку. Да, вот она. Есть. Все. Ну, выставляем на 8, на 7. Просто без разницы. Главное, чтобы вот прям тютелька в тютельку это было. Вот так. Ищем прям вот. Вот. Вот так пойдет. Все. Метроном. Прям в такт идет. Но нам нужно подстраховаться где-то в конце минуса. Все четко, потому что он может расходиться. Ну, все круто, все классно. Все, идем дальше. Так, что у нас есть? Так, с опытом приходит такая вещь, что можно визуально понимать, где что находится. Да, а нам это нужно, потому что вот как мы видим... Как вот здесь, допустим, здесь не обозначено, да, не написал он, где тут основная, где тут б, где W, что-то еще. То есть, мы же как бы уже ребята опытные, мы сразу понимаем, что вот это у нас это основа, да, вот я знаю, это основа. Вот это тут у нас W, под припев, это основа припева. Вот, Чем ну, что мы сейчас сделаем? Мы сделаем э, все, обозначим цветами. Где у нас что? Э, вот это у нас минус, пусть будет такое. Здесь основное, вот такой будет. Так, еще вот раньше у меня была такая тема, когда я начинал, только не знал, как, как понять, вот мне вот, допустим, здесь видно, что бэки у нас, здесь дабл. Ну, допустим, мы хотим отдельно обработать бэки, да, дабла, чтобы они звучали, ну, по-разному, не одинаково. Но если мы повесим сюда какую-то обработку, она будет все вот обрабатываться одинарно. Нам это не нужно, мы уберем ножницы. Ищем, где у нас заканчиваются бэки, где начинаются даблы. Все, мы друг от друга их оторвали. Дублируем это все дело. Удаляем здесь и здесь. Все. Теперь мы можем отдельно друг от друга их обрабатывать. Так, это у нас будет таким цветом. Это будет у нас таким цветом. Основа припева будет таким. Даблы для припева у нас будет вот таким цветом. Все, здесь у нас это тут мигалка, тут такие, короче, просто добавочные звуки. Все. Что, идем дальше. То есть, создаю минимум групп 6. Все, и поехало, пошло. То есть, здесь у нас будет общая обработка. Общая, да. Если же у нас не хватает места под плагины в общей обработке, мы создаем группу, там, допустим, добавки. Все создали. Сразу общую отправляем на добавки. Все. Идем дальше. Что у нас здесь? Это будут бэки. Отправляем тоже на общую. Почему мы все это отправляем туда? Чтобы у нас долж, должен сам проект звучать целостно. То есть, все должно сведено быть одинаково. А потом уже на этих группах отдельно, да, друг от дружки, мы будем обрабатывать бэки, то есть, они должны по-другому звучать. Что-то еще. Вот. <coughs> бэки. Даблы. Отправляем тоже на общую обработку. Это видео в основном для тех, кто только начинает. Ну, чтобы понимать, как вот работать, начинать вообще... <coughs> Все, что? Вот это у нас будет припев Припев Вот это у нас будет w припева Все, припев мы отправляем тоже на общую w мы отправляем на припев Все Идем дальше Это у нас общая о, Точнее основная дорожка Да, вокальная Мы ее отправляем просто на общую обработку Почему я под нее не создал группу? Ну, незачем. Ее, если отдельно обрабатывать, ее можно как бы и здесь. Тут, я думаю, хватит всего. Ну, для меня ведущая дорожка, она должна быть просто сведена. Ну, и еще и в пространственная обработка. Больше ничего. Все остальное уже, там, эффекты, все это на даблах, на бэках и там на аэрбеках. Все. Это у нас тоже основная. На общую это все дело. Бэки mm -hmm. у нас идут на бэки, даблы на даблы, основа припева просто идет на припев, даблы припева на даблы припева. Вот, вот и вся подготовка у меня. Ну, обычно я включаю еще сюда... Работа с вокалом по нотам, но тут обычный такой как бы рэп э, исполнил он довольно прям хорошо. Я не вижу смысла копаться в нотах. Э, вот, все, проверяем. Вот и все, ребят, вот и вся подготовка именно конкретно на этом проекте. Вот, ну единственное, что я могу сейчас сделать. Автоматизацию включил. Но мы все сбросим тише. Суки на навеш... Сюда повешаю лимитер, чтобы понимать мне, что убрать там, что вырезать. То есть я не слышу. Мне нужно сделать его по Клише мне подняться выше, держи, братишка. Все. Вот и вся обработка. Ты в этих... Точнее, подготовка. Прошу прощения. Все. Подготовили мы проект. Следующее видео будет уже по сведению. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жду комментариев. Все. До следующих встреч.